Добрый вечер, дорогие друзья! Это вторая презентация уже проекта. Теперь у нас уже есть план. Чуть попозже я его покажу. И хочу начать с чего? Хочу начать с того, что я ищу из инвалидов, да, сотрудников и волонтеров. Ну, то есть сейчас пока на добровольной основе. Потому что оплачивать спонсоров пока нет. Оплачивать пока не с чего, Да. Ну, кто знает, уже давно со мной общается, да, здесь у меня много групп, и вот в частности, да, все они для инвалидов, и вот в частности некоторые из них, ну, наверное, групп 5, можно было взять кому-нибудь и развивать, тому, кто разбирается. Но модерировать там пока особо нечего, человек там не так много заходит. Ну, если ее развивать эту группу, то есть у меня хватает времени, конечно, основные. Я занимаюсь вот корейский язык с нуля, иногда пишу что-нибудь видео по русскому языку, но сейчас пореже. И что-нибудь такое, что нахожу интересно, то делюсь. И также группа инвалиды ищет заказчиков. Здесь все, что касается инвалидов, у которых есть свои проекты, и которые могут что-то делать уже не просто ищут какую-либо работу, а которые занимаются уже определенным видом деятельности, своим, может быть, любимым делом, которое они умеют, и хотят уже найти заказчиков или покупателей, допустим, если они делают какие-нибудь творческие работы, что-нибудь э, у них уже есть на продажу, да, допустим, либо книги выпущены, да, у некоторых поэты есть, также художники, многие, в общем, творческие люди. И у меня, в частности, есть также еще мой способ заработка, доставка Полинобласти, курьерская, в общем, подработка, одна, одна из подработок. Ну и в общем-то можно в принципе развивать любой. Но ну, веселые скрины тоже можно развивать. Кто умеет делать скрины, это э, буквально секундное дело. Да, Если кто-то что-то э, веселое замечает, может э, допустим эту группу развивать. Зачем это надо? То есть э, для проекта портала в принципе нам нужны будут и группы, потому что группа развитая. да, Это в том числе и привлечение спонсоров. Потом, может быть, туда заглянет какой-нибудь рекламодатель. Но рекламодатель не в смысле рекламы такой вот навязчивой, а рекламодатель в смысле ссылок, да, распространения информации о нем. Какой-нибудь спонсор, это может быть отечественный производитель товара какого-нибудь хорошего, тот же начинающий бизнесмен или продолжающий бизнесмен, который захочет в развитой группе рекламироваться. Потом, если группа достаточно хорошо развита, да, посещаема, то, в принципе, эта группа можно и а, хорошему человеку, да, можно ее и продать. В общем-то, довольно-таки неплохо заработать. Это я для инвалидов говорю. Ну, там своя, своя система существует. Может, это поподробнее как-нибудь коснемся. Но вообще-то, как бы, в первую очередь, это проект портала. Вот я взял и прямо набросал. Набросал, да, но из первых моих видео можем можно было по. Вернее, из первого видео, потому что это как бы все мои э, проекты безумные, они, в общем-то, и и свели, свелись к тому, чтобы сделать такой портал. Но для начала это сайт, сайт небольшой, наверное. Сразу же портал как бы создается. Да, это какой-то сайт. У сайта, соответственно выбрать доменное имя э, домен да купить хостинг купить это в принципе не так не такие большие затраты но дело в том что конечно сайт будет не, не на wix естественно и даже я думаю не на wordpress хотя wordpress довольно таки неплохая платформа но я не знаю насколько ну в смысле движок да я не знаю насколько там можно делать порталы и насколько там Лично мне будет администрировать и модерировать его очень тяжело, потому что я с WordPress никак не могу подружиться. Ну, возможно, кому-то будет... Я говорю, что мне совершенно даже не обязательно там и модерировать, и администрировать, и вообще какие-то права на его заявлять, это просто проект. Так что неважно, где он будет. Может и на WordPress, если человек будет его делать, суть-то в чем, что с самого начала, кто будет работать из сотрудников, из волонтеров, в момент появления спонсоров, да, с самого начала, кто-то будет делать этот сайт, это могут быть волонтеры, да, могут быть добровольцы, не инвалиды. А из инвалидов, то есть вся работа изначально инвалидов над этим проектом, она по моему замыслу должна оплачиваться, как раз таки из средств, наших э, спонсоров да или может быть те кто захочет помогать и э, о них информация соответственно если это предприниматели она, она будет размещаться в группах и во всех наших группах и в других тоже мы будем делиться естественно этой информацией вот таким образом то есть покупка домена хостинга и работы, которые проводятся, то есть работать, принять участие может любой человек, абсолютно, кто, кто захочет. А инвалиды, которые будут работать над этим проектом, в том числе и над группами, не обязательно, как бы в моих группах становиться модератором. Можно и свою группу сделать и замечательно ее развивать. Если кто-то захочет потом, как бы. И также канал на Ютубе, да. С теми же обучающими видео Вот они есть Они есть у, у многих уже Вот В группе инвалиды ищут заказчиков, покупателей Так, а что у меня тут было? Куда я их выбрал? Я не знаю, что это было вообще Вот, допустим, инвалиды ищут заказчиков, покупателей Здесь у многих ребят у многих ребят есть. Вот у Ивана Ищенко из Пскова. Он занимается гравировкой. Также выжиганием, делает сувениры. Вот у него есть своя группа, да. Ручная гравировка. И здесь его работы представлены. И сувениры также разнообразные. Вот, пожалуйста, своя у него группа есть. То есть каждый может как бы и свою создавать и развивать. Это ничего, как бы не это не, я не говорю, что надо именно в мои группы приходить. И свои группы можете делать. Группа ВКонтакте, кстати говоря, вот одно из направлений нашего портала, да, это обучение, в том числе и работе. На, э, на ПК, то есть в, не просто на ПК работе, а именно что делать, как заработать, да. Конечно, это все не сразу. Не так, как пишут. Э, в разных в разных, в разного рода постах, что вы можете заработать там сразу за день пять тысяч, я не знаю, может и можете, но для этого надо что-то уметь, а не просто нажать пару кнопок, если нажать пару кнопок, то, то это мошенничество и вряд ли вам заплатят за это, то есть за работу какую-то платят определенную даже фриланс тоже все знают, да, и биржи фриланса есть вот, но, но здесь э, вот еще, что я хочу показать, есть еще группа. Вот моя, допустим, курьером. Да, я просто делаю, просто делаю текстовым таком, да, как в виде статьи оформляю. Вот, пожалуйста, все пишу. Здесь можно теперь э, даже вот выделять и э, делать заголовки и ссылки ставить. Вот, собственно говоря, ну это ссылка на Telegram. Она не у всех работает. И также ссылка на Виксовский сайт, он недоделанный, потому что, в общем-то, особо у меня времени. Даже я туда зайти не знаю, как. Ну, вот он был заблокирован одно время, но сейчас ВКонтакт открыл мне на Викс переход на этот сайт. Там, в принципе, есть только мой телефон, по которому можно позвонить и насчет доставки договориться. Вот, еще, кстати, почему я это м, снимаю, да, для ребят тоже, для инвалидов, которые делятся, вот есть э, сотрудники еще, которые работали в прошлых проектах, да, и делили, делились всегда этой информацией. Почему? Потому что, если заказчик приходит э, от человека, да, от какого-то, тоже у меня многие в друзьях ребята, и если приходят от него, и я, допустим, делаю какую-то доставку, это мне с утра до вечера, да, и зарабатываю 2000, то человеку этому я оп определенно плачу проценты. Даже у меня было 50%, но заказов, к сожалению, не было, да. И были все заказы, которые были, меня находили, по-моему, на Авито меня находили там, но это было еще года два назад. А потом я сам работал как в поленобласти, но не от себя, а в курьерской службе. Вот, поэтому как, как бы у меня тоже призывая я делиться, ну, это абсолютно кто хочет. Кто хочет, это просто не, не за, как говорится, не, не просто так. Но это сложное дело, потому что обычно ребята из других городов, а доставка именно нужна фирмам, да, каким-то организациям, которые находятся в Петербурге. Ну, может такое быть, что и удаленно тоже. Вот, каждый может сделать для своей деятельности тоже и статью оформить, и группу оформить. Вот, а какие группы именно из моих э, можно быть там модератором, добровольцем вообще. Я их-то их практически не развиваю. Вот, например, мой заработок в сети, тут, хотя и много народу, но заходит тут очень мало. Вот, пожалуйста, здесь про пирамиды, про нашу гру группу, где я модерирую инвалиды, ищут работу, рассказано. Вот, и здесь, собственно, я делюсь всем, всем что придет мне в голову. Опять же, вот, английский учу, да, это партнерская ссылка. Там тоже, в принципе, я-то там ничего не покупал, как бы, и все желающие могут тоже учить, не покупая. Но если хотят более интенсивно, могут учить. Ну, для, для, единственное, что для детей бы я не очень рекомендовал, потому что... Там странный какой-то детский курс, но, в принципе, кому что, как бы, кто-то, может быть, и, и, и захочет. То есть, кто хочет часами сидеть, учить английский на этом сайте, тот может, конечно, и оплатить там абонемент на год. А кто хочет, может, как вот я уже несколько, сколько, два, по-моему, месяца, я уже сижу, э, мне хватает там информации довольно-таки Полезный Да, просто можно и послушать И слова повторить В принципе это Английский язык нужен Как бы вот, В какой-то мере И мне кажется Так как он в компьютере Очень часто употребляется Вообще язык международного общения Ведь у нас английский Поэтому знать его это Огромное преимущество При трудоустройстве И не только инвалидов Вообще в жизни пригодится он даже для того же поиска спонсоров я не говорю, что они, может, будут именно там из англоязычных стран. Они могут быть из любой страны, потому что английский, в принципе, могут понять многие. Вот. И также вот школа корейского языка, в которой я месяц проучился, сейчас я уже пока что не могу. Вот. Пока у меня не будет работы Поэтому тоже там, в принципе, недорогое обучение. Вот я делюсь таким образом. Я не знаю, кто здесь заходит, но видите, кто-то заходит, смотрит, кому-то интересно. Заходит на сайт. Вот я э, как бы думаю, что кто-то вот здесь у меня даже можно почитать обо мне. Заказчики, молитвенная комната. Здесь я собирал сайты, которые... С которыми у меня какие-то были непонятки А то и даже просто Не то что непонятки Но просто не совсем, так скажем, лохотроны И совсем лохотроны Разные Это, это типа черного списка Но так как я христианин Я пытался как бы это призывать Не осуждать, молиться Что это у нас молитвенная комната Но как видите здесь Вот, тут кто-то уже даже тут отписался оказывается его уже даже его уже даже удалили да вот видите как тут интересно ну и удалим вот модератор я говорю почему нужен почему нужен модератор вот хотя бы для таких вещей которые я даже и не смотрел я даже вот здесь не был вот видите почти год вот, потом, э, дальше, что тут еще можно? Да, можно здесь, собственно говоря, полезную информацию о заработке, можно, кто разбирается, вести только, конечно, не без всяких сетевых компаний, без, без всяких реферальных, реферальных э, ссылок, а просто полезной информации. Вот, можно размещать эту информацию, кто что найдет. Если кто-то э, чувствует себя силы, допустим, эту группу развивать из инвалидов. Но корейский язык с нуля это <coughs> специфическая такая тема. Это я сам его учу уже, поэтому я и буду дальше продолжать. Это может каждый. Здесь у нас в принципе, в принципе что нужно делать. В принципе, здесь надо снимать обучающие видео. Короткие обучающие видео снимать. Я сюда тоже выкладываю все, что в голову взбредет, так как это моя группа, как бы сам тут делаю. Вот э, на ютубе, почему еще не только группа вконтакте, но и советую тоже завести всем, кто хочет участвовать в проекте в нашем. Может у кого-то есть уже и свой канал на ютубе. И там также и э, свои работы выкладывать. Вот эта работа Андрея Силина, очень красивая. И я снимаю, но ну, пока что с прямыми трансляциями плохо на ютубе, интернет радио видеокод Это тоже у нас такой вакансий мы там показываем, резюме, в том числе и музыку слушаем, и не торопясь ищем спонсора. Спонсора, а также все, кто наши друзья, почему нам в проекте, в общем-то, в нашем, те, кто только... Тоже разделяют эту идею, да, и не обязательно инвалиды любые, да, и спонсоры, которые, так скажем, тоже с теплом относятся, с добротой, вот, вот только в этом плане. Кто не хочет, кому не надо, так и ради бога, я тоже никого силой не тяну. Также у меня канал на ютубе, там у меня огромное количество видео и не очень много просмотров, потому что смотрят все только кому интересно. А кому не интересно, тот и не смотрит. Все справедливо. Там рекламы нет у меня. Но ну, может быть, в видео, которые.. которые были радио-видеокод, у меня там музыка была, да, она же вся принадлежит. Типа кому-то вся уже раскуплена кем-то, и э, кто-то хочет туда вставлять рекламу. Но если она там есть, то эта реклама, она не от меня. Я никаких. Я не зарабатываю на этом. Я считаю, что это. На самом деле, что это ужасно, когда звучат песни и прерывается, это все какой-нибудь фигней Все-таки это не телевизор, а мой частный канал. Да, я могу слушать песни. Почему я не могу в видео поставить песню? Да и как как будто я для того, чтобы это все больше народу смотрело. Да будет смотреть столько, сколько надо народу. Так как у меня канал не монетизируется, мне смысла нету, песни оставлю только те, которые сам слушаю, или те, которые, так как это радио-видео код, да, которые любят, опять же, слушатели, которые его слушают. Так что все это законно. И так как это не, не радио, да, и не.. И не какое-то СМИ, это интернет. Радио-видео я его сам изобрел, и я могу туда ставить любые песни, которые захочу. А если кто-то, да, у кого-то претензии, они могут что они могут делать? Могут заблокировать, могут не разрешить, могут ставить рекламу, могут монетизировать. Это, это их, их э, право. То есть, как вы понимаете, исполнители, которые мы слушаем, да, мы любим, они все нормальные, лояльные, потому что мы слушаем норма <соценно> нормальных, хороший, хороших исполнителей, да. Вот, но те, к сожалению, которые, которые уже есть там наследники, да, которые уже находятся не, не на земле исполнители, на их творчество нашлись, а, ну и наследники, мы ничего не имеем против, и также компании, которые раскупили эти песни, мы тоже с этим ничего сделать не можем. Если кто-то запретит, или кто-то поставит рекламу, мы тоже... Да, в наше видео как-то монетизирует Или что-то сделает Я небольшой знаток, что можно с этим сделать Ну вот один выпуск у меня был, где я транслировал мультфильм Тоже с канала, по-моему, с какого-то Или с сайта, да Транслировал мультфильм «Прошлогодний снег» И этот, это видео заблокировали во всех странах Поэтому вот как-то так такой вот интернет радио видеокод пробивается пока что. Хотя, в общем-то, там ничего такого нет. Там просто показано то, что инвалиды действительно, их много, и действительно они ищут работу. И чем дольше делается этот портал, ну, не конкретно этот мой проект, а вообще идея сама реализуется, такого портала, тем больше будет, инвалидов-то у нас не уменьшается, да? Здоровье, так скажем тем больше будет инвалидов которые будут искать работу Это естественно потому что раз инвалиды количество увеличивается за зарплату то есть пенсию им увеличивать тоже неоткуда просто физически потому что здоровые люди которые работают они у них тоже зарплата не повышается и пенсионное отчисления они платят да в принципе на свою пенсию Должна им идти пенсия. Вот, они а не инвалидам. Но это все, как бы, вот лично мое мнение, что инвалидам как надо к ним относиться, как э, надо ли их замечать, надо ли их не замечать. Я скажу, что это вообще полная чепуха, потому что любой человек может стать инвалидом. В одну секунду, да. Ну, и может, бывают чудеса, инвалиды выздоравливают. Вот у нас сейчас в последнее время очень много инвалидов, особенно третьей группы, неожиданно выздоровели и стали здоровыми. Поэтому как бы, да, поэтому вот человек же не знает, он думает, что инвалиды это какие-то другие какие-то инопланетяне, у которых, у которых какие-то вот, да, еще они, да, получают деньги ни за что. Ни за что они деньги не получают, потому что они страдают заболеваниями. И общество, нормальное гуманное общество, это естественно что оно ну, выделяет им, но ну, не может у нас платить, ну как у меня будет пенсия 30 тысяч, да, мне даже сейчас стыдно за свою пенсию, которая больше подчистую зарплаты воспитательницы детского сада, где-нибудь во Всеволожске или где-нибудь там, я уж не беру м, дальние какие-то, города Ленинградской области, то есть, да, реально она, она даже выше, чем зарплата человека, который работает целый день. Так что я хочу? Я, я ничего не хочу. Я хочу зарабатывать своим трудом. Собственно, этим я и занимаюсь. И проекты это вот для этого. Потому что много э, ребят, да, детей, много больных очень, которые вообще не могут зарабатывать. И пенсия у них невысокая, опять же, из инвалидов детства тоже все знают. А лечить, допустим, тоже ДЦП это очень сложно. Вот, поэтому, поэтому, как бы, вот э, так я считаю, что этот портал нужен. Не обязательно, э, опять-таки, опять э, я пытаюсь реализовать идею. А что там дальше будет, это уже, как говорится, как оно дальше пойдет. Порталы для инвалидов и сейчас существуют э, разнообразные. Может быть, там уже все реализовано, я просто не знаю. Но пока что я не видел такого портала. Идея, опять-таки, да, вот продолжим про план. А, да, можете вы стать спонсором легко, волонтером, добровольцем тоже легко, сотрудником, ну кто, кто что может делать тоже легко, сотруднику, пока у нас нет спонсоров, то есть сотрудник это как бы и волонтеры считается, то есть на добровольной основе. Он может искать спонсоров, да, если он найдет спонсора, собственно говоря, оплата от вложений этих идет сразу, то есть они не копятся, фонда никакого нет. То есть все какие-нибудь отчисления от спонсоров, да, какие-нибудь спонсирования, так скажем, да, они идут сразу же, идут на это, то есть на, на начало работы над проектом. В том числе и на создание сайта и на есть же у нас ребята которые могут и сами сделать сайт а может даже и портал то есть из, из инвалидов то есть сразу это идет им собственно говоря и на оплату вот а также обучение кто-то ведь будет на этом сайте то есть там же будет раздел у меня в первом видео есть там будут разнообразные разделы кто-то будет их вести то есть, для чего ему развивать группу ВКонтакте, да, учиться этому? Потому что она тоже может стать частью, частью этого портала. Там же можно давать ссылки, искать спонсоров, искать, ссылаться, да, на какие-то вещи. Тоже можно в этой группе, достаточно развитой. Также и на Ютубе. Там можно сделать вообще хоть плейлист какой-нибудь закрытый и снимать обучающие видео просто... Грубо говоря, по одному в день, можно даже и по два, можно просто пачками их снимать. Да, и все это потом просто на портал, опять же, на обучающий. Ну, желательно, конечно, кто может работать, кто-то может озвучивать, допустим, у нас есть ребята снимают видео обучающие по работе на ПК, кто что умеет. Любое. Кто-то умеет что-то делать, он может снять видео. И кому-то обязательно пригодится. И в том числе инвалиду, не инвалиду. Но сам а, проект такой, что, а, по, а, допустим, а те, кто могут обучаться, не инвалиды у нас, да, зарегистрироваться на том же портале и а, обучаться, смотреть. Они могут могут вносить какие-то, опять-таки, пожертвования на, на развитие самого портала. То есть, да, и спонсоры могут в процессе приходить. Реклама, да, но это было вот здесь у меня, как бы, такой вот был баннер для спонсора. Но это все касается, да, создания уже самого сайта. Там какой будет дизайн, размещение информации, естественно, это портал... Надо планировать, что сначала будет простой сайт, сначала невозможно, смысла нет делать вот сразу какой-то портал, который неизвестно когда запустится. Сначала простенький, которому можно потом что-то добавить, какие-то разделы, какие-то, вот, ну, кто разбирается в этом, тот меня поймет. Потому что я не программист, я никогда. Все, что я могу, это Викс, а Викс это, сами понимаете, там особо не развернешься. Вот. Также, да, переходы должны быть, то есть с сайта можно было попасть, как бы, да, и на YouTube, и ВКонтакте, и еще куда-нибудь. И в Telegram тоже, если будет жить, я надеюсь, тоже, потому что полезны тоже в Телеграме есть, допустим, каналы, да. Ну и что, что он сейчас как бы под официальным запретом, может быть, дойдет когда-нибудь до людей, что все это нужно, нам это нужно, чтобы мы развивались, тоже инвалиды не сидели на шее, подрабатывали, подрабатывали, и не забывали. Вот я когда работаю, над, допустим, над проектами, корейский делаю, я забываю о своем самочувствии плохом, я делаю урок по корейскому, по-русскому. Смотрю что-то в интернете, ищу полезную информацию, я забываю о том, что плохо себя чувствую и как-то мне от этого полегче, жить хочется. А это тоже хорошо. То есть, больше какой-то позитивного чего-то я сделаю, чем я буду ругать тех и тех и этих. Мне есть кого поругать. Вот, но я лучше вот займусь этим. Также... Обучение по работе над сайтом, например, меня самого надо учить, как работать, если сайт будет на WordPress, да, как там быть модератором или администратором, тоже из инвалидов, да, модераторы, администраторы, нас всех надо учить. Ну, кого-то не надо, конечно, а меня, например, надо на WordPress, если мне сложно некоторые вещи понимать презентация проекта в сети ну как вы понимаете я презентую очень плохо у меня вот по часу по два эти все презентации что прошлого проекта было то есть я говорю и мало кто меня дослушивает до конца ну в общем нужен хороший человек который вот так сказать умеет так все коротко все ясно и все это еще красиво бы показать вообще замечательно то есть это Называется, это и называется, собственно говоря, презентация Опять же, поиск спонсоров Это всегда актуальная тема А также и волонтеров, тоже актуальная тема Поиск сотрудников Да, и где-то я тут забыл вообще-то Продвижение как бы его презентации Это и есть продвижение, чтобы люди вообще о нем знали О таком проекте, о таком портале Вот, где-то есть уже в Перми, по-моему Вот мне писал человек тоже они уже даже нашли спонсоров и ищут э, сейчас инвалидов, желательно из Перми, на планете. Я попросил ссылку, там планета есть такой канал, там тоже собирают пожертвования. Э, вот, и вы э, можете найти, кто из Перми инвалид, они там ищут э, тоже, кто, кто, тоже у них проект примерно такого же плана. Там тоже разнообразная работа. И, может быть, даже они его реализуют гораздо быстрее, чем вот этот проект когда-нибудь реализуется. Не знаю. Дизайн групп. Вот, кстати, я нашел. Да, сейчас будет марафон. И я хочу участвовать, посмотреть. Потому что группы хочу, чтобы были люди-то приходили. И чтобы что-то... Был толк какой-то с этих групп ВКонтакте. Дизайну группы обучаться. Ну, там много чего есть. У меня, опять же, ссылка, ссылка есть на это все. Вот, как раз прислали мне. Я спрашивал, могут ли там инвалиды обучаться. Ну, я уже, по-моему, подписался. Ну, вот видите, ну, это робот. Потому что я ему пишу, это у него так сделано. То есть, это все, ну, как бы робот ВКонтакте, он помогает. И вот этот робот, я ему пишу одно. А он мне пишет совершенно другой, Потому что робот видит, что я на своей странице не сделал репост. А репост я сделал в группе в других. Вот я сделал а, в... По-моему, я уже не помню. SEO продвижение... А, школа SEO для грудничков. Вот это мой тоже проект был тут. Стипендия выплачивалась одно время. Да. И проекты тоже представлены. Вот я сделал, пожалуйста, репост. Послать ему скрин, что ли. Вот. Так. Ну, роботы. Тоже есть некоторые минусы в этих роботах. Потому что я пытаюсь от него добиться чего. Чтобы инвалидов э, приняли. Да, дизайн групп ВКонтакте. Чтобы нас... Это курсы... Марафон-то бесплатный, а курсы платные. Вот. А у нас у инвалидов денег... Лишних денег нет. Поэтому, поэтому что... Да, дальше. План. план Какой план же у нас? Вот. Подключение сайта. Ну, уж как можно, конечно, быстрее, когда соберется уже какая-то команда дружная спонсоров, волонтеров, сотрудников и всех-всех-всех, да, подключить-таки, наконец, этот сайт хотя бы с кем каким, с то минимальными функциями пускай там будет сначала 3-4 раздела работать до да, работы обучения самые главные разделы а, вот и это можно уже как бы сейчас начинать организация опять-таки не только бизнесменов частых но организации государственных учебных заведений тоже которая дистанционное обучение а, так сказать официальное, бесплатное реализ... могли бы реализовать на этом портале. А то у нас как бы дистанционное дистанционное, но для инвалидов к сожалению тоже платное оно. Особенно, ну потому что дотации нет, да. Все средства я не знаю на что уходят. Может на борьбу с телеграммом они уходят, а вот лучше бы они уходили сюда, То есть столько людей это занимается. Как мне кажется, но ну это, мне кажется, мое мнение личное, ерундой, да, чем помочь инвалидам организовать хотя бы по той же лингвистике, мне кажется, да, по языкам абсолютно свободно. Что еще можно, педагогика та же, в общем, все профессии, которые может инвалид освоить дистанционно, давным-давно пора бы. Это сделать, все-таки, да, 21 век, сейчас есть все у нас, и YouTube, и разные сайты, пожалуйста, учись, экзамены сдавай по скайпу, или где хочешь, как-нибудь, да, онлайн, не онлайн сдавай. Легко это делать, все, но нет, как, как говорится, средств, потому что государственные учебные заведения занимаются как бы только-только начинают заниматься дистанционным а, обучением, а бесплатно а уж для инвалидов, чтобы было свободно, инвалид мог зайти, зарегистрироваться, вообще никуда не ехать, да, зайти на сайт и поступить онлайн, и обучаться онлайн, и сдать экзамены онлайн, и самое главное, научиться, да. А, тоже если это лингвистика, языку, если это компьютер, компьютеру, если, да, работе на ПК, если это еще что-то, еще чему-то, и получить э, документ об образовании тоже, получить, распечатать его и, пожалуйста, и предоставлять официально, да, на преду, при трудоустройстве. И практику он мог бы найти себе в интернете, ради Бога, сейчас все это есть. Только почему-то как-то мне, мне просто кажется, что так легко. На самом деле все э, ужасно, наверное, сложно. Вот. Этих тоже организаций учебных заведений поиск. Почему я сюда в план не включил поиск э, государственной помощи? Ну, потому что это... Возможно, я как-то в чем-то не прав. Есть нормальные у нас государственные как бы, структурах люди, но дело в том, что это все они то нормальные а все это волоки то бумажные некогда честно говоря некогда, потому что может быть да в дальнейшем кто то этим и займется поиск заказчиков опять же у нас будет реклама реклама у нас будет не, вот, не как Google там Яндекс да контекстная а реклама будет скромная а заказчики те же те же бизнесмены, которые развивают бизнес и те, кто с, до, с добром как бы хотят помочь инвалидам, кто предлагает работу инвалидам. Есть очень много людей, которые в своем, ну не боятся, да, они в своем бизнесе спокойно не обманывают именно, а именно делают ставку на людей, понимая, что инвалид это точно такой же человек. Просто у него ограничение по здоровью и все, в общем-то. И он просто не может 8 или 12 часов работать где-то там, где-то там, допустим, да, потому что я тоже курьером сейчас по городу, по, по Питеру не могу работать целый рабочий день, официально устроившись, да, и за, скажем так, очень скромное вознаграждение от курьерских служб. Поэтому. Поэтому я свободно, как бы фрилансер и с чистой совестью, э, с чистой совестью, да, хочу зарабатывать свои деньги, свои причитающие, потому что у меня опыт курьера больше 10 лет, да, и свою курьерскую службу я мог бы организовать, если бы опять-таки это не было связано э, с, с вложениями денежными и опять-таки волокитой. То есть курьерская служба официальная должна иметь какие-то бланки, и что-то она там еще должна иметь. Но у меня служба доставки, ну и что, э, ну и что, что. Да, и цены у меня, в общем-то, демократические на доставку. Я инвалид, я это вопрос моего выживания, и никаких налогов, и никакие никакой бумажной волокиты, как бы, не только моего, да, но и, в общем-то, Каждый может так сказать, что он занимается каким-то фрилансом, и какие с него могут быть налоги, если у него пенсия, извините меня, меньше прожиточного минимума. Так что вот, инва инвалиды имеют право на занятия по душе, да, себе искать вполне, потому что это от этого зависит, понимаете, если государству хочется еще без того нищих, нищих людей отбирать, бедных, скажем так, людей отбирать, ну, оно само себе вредит то есть говорить, что пенсия вот мы потерпите, вот мы пенсию не можем хорошо, не надо но, но зачем же тогда с дохода, который инвалид получает от фриланса, допустим да, требовать с него, что он должен что-то это еще и государству приплачивать. Это бред, понимаете, так делать нельзя. Ну, у, должен быть у них как бы ум. То есть они смотрят, где что деньги, да, мимо них пройдут. Какие еще финансовые ручейки направить? Ну, может быть, я и не прав, может быть, они все добрые, белые и пушистые. Если они добрые, белые пушистые, это я говорю о государственных структурах, которые у нас как бы официальные, которые официально повышают пенсии, помогают инвалидам. Действительно, да, они много очень делают, но ну, в какую-то, мне кажется, в другую сторону. Просто они смотрят в другую сторону, а я вот хочу, если они посмотрят, как бы может быть, да, и скажут, что да, мы хотим помогать инвалидам, могут стать нашим спонсором. А для этого что надо сделать? Для этого просто надо стать нашим спонсором, да, но я не предлагаю государству работать над этим порталом, потому что будет опять что-нибудь такое, вроде госуслуг, что, знаете, как бы тоже удобно, но э, это немножко не то. Я бы не доверил государству портал для инвалидов. Я хочу, чтобы это сделали сами инвалиды, да, на средства, так сказать, сами с самого начала зарабатывали на создании своего же проекта для себя же самих. Вот, можем даже послушать, как это звучит. Развить, ну потом развитие портала уже, естественно. Вот как это звучит на английском. The portal is a site it is necessary to choose a domain and hosting and which platform or engine will be the site buying domain and hosting all works on the portal project, which are conducted by people with disabilities from the very beginning are paid from the sponsors. Who wants to participate? Ну, это уже втор... второй раз я ставлю на прослушивание, а второй раз в гугле переводчик немножко тормозит, а, поэтому... Не будем. Мало ли кто-то заглянет из англоязычных и, и испугается. Да, решит, что это тоже как что-то такое. Ну, в принципе, что тут все написано, напечатано, да. В общем, все я сказал уже. Поэтому можем даже по корейски послушать. Мало ли что. Да, вот пере, пере, переведем на корейский. Может быть, корейские к нам подтянутся спонсоры. Это бывает и такое. 포털에서 작업 계획을 수립하십시오. 우선 포털은 사이트입니다. 도메인 및 호스팅을 선택하고 플랫폼 또는 엔진을 사이트로 선택해야 합니다. 도메인 구매 및 호스팅 장애가 있는 사람들이 실시하는 포털 프로젝트의 모든 작업은 처음부터 스폰서들로부터 지급됩니다. 누가 참여하고 싶습니까? 스폰서가 될수 있습니다. 자원봉사자, 자원봉사자, 직원, 스폰서 검색 배우기, 직접 비디오 촬영, 그룹 및 채널 개설 및 개발 1, 부콘타크트 그룹 개발 2, 유튜브 채널 개발 3, 도메인 구매 및 호스팅 4, 웹사이트 생성 5, 웹사이트 디자인 6, 정보 배치 7, 현장에서의 훈련 8, 운영자 및 관리자 교육 후 네트워크에서 프로젝트 프레젠테이션 10. Спонсор, митчаон, 봉사자, 검색 11, 직원, 검색 12, 그룹, 개발 13, 유튜브, уна, 14, 그룹, 디자인 15, сайт, 연결하기 16, 온라인 업무, митчоук 17, 기관, митчоук, 기관, 검색 18, 고객, 검색 19, 포털, 개발. Вот, почему еще... Ну, в принципе, э, конечно... Порталов-то хороших много, да, и э, кто-то, может, знает из иностранных наших гостей, к, как это все сделать лучше. Может быть, мы и такое. То есть и англоязычные, и э, есть порталы, да, и у корейцев есть порталы. В общем-то, у многих, э, многих есть порталы, мы просто, может быть, я не знаю, там на всем интернете. Во всем интернете как-то устроено. Хотелось бы, конечно. Потому что, допустим, если был раньше портал по изучению языков, он был со всего, он был вообще со всего мира, да. Там был и чат общий, в общем, хороший очень был проект. И я надеюсь, такой тоже в скором будущем появится. Вот, и на нашем портале в будущем, конечно, он планируется э, на нескольких языках. Мы можем... Не на всех языках в мире, конечно, но какие есть, может быть, и, и, и будет. Чтобы человек непосредственно, да, потому что обучение языку не только состоит из того, что мы запоминаем слова, читаем, пишем, запоминаем фразы, но также именно в общении, когда мы общаемся, конечно. Может быть и чат какой-то, даже и голосовой чат. Ну, это с развитием, так сказать, всего, в том числе и технологий. Может, пока делается этот проект, да, будет уже какой-нибудь межпланетный портал. да, Но, во всяком случае, технологии шагнут туда, что можно будет связываться чуть ли не вообще если так, если так пофантазировать, да, ну, в скайпе сейчас уже, да, видеозвонок там есть, да, может быть какой-нибудь будет, не знаю, голографическая какой нибудь виртуальную конференцию, ну, сейчас же, в принципе, уже тоже виртуальные конференции существуют, и даже на этом самом, ну, в скайпе можно собирать, и группы можно вконтакте собирать. Обучающие, то есть для обучения масса всего в интернете, в общем, масса всего есть, и уже... Давно пора дистанционное обучение для инвалидов запускать, мне кажется, но это просто смешно, то есть не сделать это, говорить, что нет средств, так у меня вот нет вообще средств, 900 рублей интернет я плачу, да и пенсия, вот, пожалуйста, сделал канал, ну, просто я-то не образовательное учреждение, не преподаватель, но я то, что я сам знаю, я могу спокойно это все рассказать, это все показать. Допустим, тот же русский язык, тот же корейский язык. Никакой сложности. А сгруппировать это все, ну, возьмем другие вещи, да, компьютер там, э, может быть, SEO-продвижение там, тот же дизайн и все. А все это сгруппировать и всю эту информацию, то есть человека обучать всему этому инвалида, да, и выдать ему сертификат, все. Но проблем. То есть вот, вот таким образом. И человека обучить, да, инвалида, и э, сделать его э, способным дальше какую-то работу производить в сети, в интернете, да, по полезную и нужную, что ему нравится. Но если он э, не нравится, допустим, не освоить ему одно сложное, так что-то другое может освоить попроще. Э, постепенно она э, участь да, чему-то. Вот я тоже ничего не знал, практически ничего сидел. В живом журнале себе тихо, никого не трогал. Да, а потом вдруг неожиданно... Ну, потом у меня вконтакте это с какого-то года, я не помню. А потом я просто сделал, я захотел быть, ну, как бы, курьером, чтобы обо мне узнали. Да, сделал сайт «Пригородная линия» на Виксе, тоже чисто случайно. На Виксе там по шаблону делается. Не нужно знания программирования. Ну, вот, и все думаю, ой, сейчас... Меня узнает весь интернет. Ну, как видите, до сих пор про мою пригородную линию. Хотя она даже вот в гугле ради интереса можно зайти. Вот. Почему я из себя презентую? Потому что мои средства это э, лишние, да, которые у меня заработаны. Это средства, в том числе, все знают, да, они были на, на мой тот проект потрачены. Э, на зарплату, выплату зарплаты сотрудникам инвалидам. И также тоже эти средства, тоже для моего проекта портала, который начинается с чего? Начинается с оплаты опять же инвалидам. Ну, конечно, он начинается с поиска спонсоров, но в том числе и средств. Так, что я набираю? Пригородная линия. Это с 14 года этот сайт. Доставка по области вся, все та, та же тема. В Гугле все так же, вот. И я стою тут уже, ну видите, раньше я стоял, конечно, обгонял даже северно-западную нашу компанию железнодорожную. Вот тут меня обогнала уже что? Обогнала меня уже Варшавская пригородная железная дорога. Да, которая, наверное, раньше вела на наш Варшавский вокзал в Санкт-Петербурге. Которого теперь почему-то нет, Варшавского вокзала. Теперь, значит, Стокгольма. Так, при, вот все меня, видите, как обогнали. Так, так, тогда я уже, к сожалению, я уже ушел с первой страницы. Это, конечно, для меня... Большое горе. Но не было никакого толка от этого. От моего сайта. Почему? Потому что заказчиков не было. Вот. По запросу «Пригородная линия» я уже даже не на второй странице. Ну, может... Вот. Ну, хотя бы на третьей. Ну, это уже да. Но на третьей тоже неплохо. Но, как вы видите, я тогда ничего не знал про продвижение. Про я страницы не прописывал ключевых слов, и э, заголовок у меня такой, что это не курьерская доставка, не служба доставки, а просто пригородная линия. Тот, кому нужны, нужна доставка, да, заказчики, естественно, не будут вбивать пригородная линия. Ну, а это уже пошло как бы про SEO. Тоже, кстати, хорошая вещь, наверное, наверное, которой стоит обучиться. Просто, просто даже ради того, чтобы понимать, что... В Гугле, кто хочет, да, контекстной рекламы, ну, тоже мож, может и обучиться, в принципе. Ну, я так сказал, что на этом портале не будет. Может и будет, я не знаю, что там будет. Но то, что этот портал будет не на Виксе сделан, это точно. Вот, ну и на этой радостной ноте я заканчиваю эту вторую презентацию, наверное, больше часа уже. Всем спасибо, всем удачи. Ищем, да, как называется наш портал. Наш портал называется, не знаю, мне кажется, хорошее название «Елочки». Вот ёлочки ком, допустим, доменное имя. Вот, елочки, да, ищем спонсоров, ищем волонтеров, просто друзей и распространителей, так сказать, информации, сотрудников, всех-всех-всех. Вот. До новых встреч!